Здравствуйте! Я приветствую участников нашего клуба БАДЗы. В прошлый раз вы узнали, как строить на дату рождения карту. И сегодня я расскажу о построении тактов удачи. Для чего они нужны, что это? Безусловно, вы можете их построить онлайн. Набрать в любом поисковике, построить карту Бадзе и там автоматически вам они выкатятся. Но для того, чтобы была насмотренность в иероглифах, чтобы понимать откуда что берется, лучше построить самостоятельно. И давайте разберемся, что это такое. В прошлый раз вы видели, мы с вами изучали только 8 иероглифов, то есть час рождения, день рождения, месяц и год рождения всего 8 иероглифов но когда вы откроете карту вы можете видеть что есть ниже еще много других иероглифов вот так они выглядят и они разбиты по десятилеткам вот например для этой карты 91 год следующий так в 2001 следующий в 2011 потом 21 31 41 и так далее Это события, которые приходят в нашу жизнь. И это подсказка, когда эти события приходят. Каждые 10 лет могут происходить достаточно серьезные изменения. Ну, либо не происходить, это зависит от того, Входят ли такты в карту, как они входят, в каком качестве, полезны, не полезны. Много других нюансов, которые мы будем разбирать на обучающем курсе. Иногда бывают очень яркие события и изменения. И давайте посмотрим почему. Жил, -жил человек 20 лет, у него огонь и дерево. Вот он живет, живет до 2031 года. Он уже привык к этим энергиям, адаптировался. У него события идут по этим энергиям. И приходит следующий такт. И посмотрите, как сильно он отличается. То есть здесь уже нет огня, здесь уже нет дерева. Это земля и совершенно другие события приходят в жизнь. То есть вот эти вот на стыке этих годов, то есть с 30 по 31 год могут происходить очень серьезные события, смена даже жизненных ценностей, там переезды, разводы, женитьба и так далее. То есть это самые важные моменты. И когда говорят, ой, вот человек был такой, что-то он сейчас изменился, я его не узнаю, это может быть как раз из-за этого. Такты нам обязательно нужны. Но чтобы в них разобраться, нам нужно сначала разобраться с порядком небесных стволов и земных ветвей. У нас идет сначала янское дерево, за ним всегда инское дерево, за инским деревом всегда янский огонь и так далее. То есть за янской землей идет инская земля. После инской воды у нас опять начинает идти янское дерево, потом инское дерево. Этот цикл постоянно повторяется. Вот здесь, в небесных столпах, наверху, вы можете в своей карте, ну, либо в карте родственников или клиентов, видеть вот эти иероглифы. У нас есть еще земные ветви, они тоже имеют свой порядок. Только если небесных столпов их 10 штук, то земных ветвей 12 то есть каждые 12 лет они повторяются, небесные столпы, каждые 10 месяцев, либо дней. Дело в том, что у нас же это может быть и часто, и двух двухчасовка, точнее, и месяц, и год, и день. То есть либо каждые 10 дней они повторяются, либо каждые 10 месяцев они повторяются, либо каждые 10 лет. Земные ветви по-другому, они повторяются каждые 12 дней, каждые 12 месяцев. Собственно, почему их 12? Потому что в году 12 месяцев и каждые 12 лет. Этот год, 2023, у нас Мао, это дерево, иньское дерево, кролик. И ровно через 12 лет опять повторится этот год. Идут они точно так же. То есть по строгому порядку. После крысы всегда бык, после быка тигр. Вот прошлый год, 2022, был тигр. Сейчас 23-й кролик. 24-й это дракон. 25-й год это змея. 26-й год это лошадь. 27-й коза. 28-й обезьяна. 29-й 30 собака, 2031 свинья и 2032 мы опять переходим это крыса и пошли дальше. То есть вы все года можете так себе расписать даже безо всякого калькулятора онлайн. И смотрите, когда человек говорит, что ну, я, дескать, рожден в год лошади. Во-первых, нужно проверять, точно ли в год лошади. Почему я объясняла в предыдущем обучающем видео, потому что может быть совсем человек не лошадь, а он может быть змея. Но вы должны понимать, что когда вот смотрят только... А земную ветвь, только эту характеристику, это еще не все. Потому что у человека есть еще небесный столб. И Более того, это только год. А у нас есть еще месяц, день и час. Поэтому иногда гороскопы могут... Ну, кажется, что они говорят неправду. Просто дело в том, что гороскопы в Бадзе... Ну, это, в принципе, такая это общая тенденция. То есть, чтобы четко понимать, что и когда у человека происходит, нужно, конечно, смотреть индивидуальную карту. И теперь нам понадобится календарь, нам понадобится месяц вашего рождения, либо того, кого вы захотите посмотреть, составить эти такты и определить полярность года рождения, то есть инь или ян. Если женщина родилась в янский год, то столпы идут назад. Я сейчас объясню чуть попозже, что я имею в виду. Если женщина родилась в инский год, вот сейчас инский год, кролик это инский год, то столпы у тех, кто рожден в этом году у женщин пойдут вперед, у мужчин все наоборот. Если человек родился, мужчина родился, ну тоже человек родился в янский год, столпы идут вперед, то есть видите, у женщины не назад, у мужчин вперед. Если мужчина родился в инский год, столпы идут назад, то есть если у вас родился мальчик в этом году то столпы пойдут назад. ну Не пойдут, это мы сами их будем, естественно, расписывать. Есть так называемый цикл дзе Он состоит из 60, из 60 годов. И после 60 годов он повторяется. То есть, смотрите, у нас есть год, когда пришла инская вода на свинье. И следующий год у нас будет янское дерево на крысе. То есть они постоянно вот так, почему цикл называется, то есть каждые 60 лет происходит опять заново все идет. И вот вперед, когда я говорю, это значит вот так мы расписываем циклы, в зависимости от того, когда человек родился в инский или янский год. Назад мы расписываем вот так циклы. Вы можете расписать их самостоятельно, как это сделать. Это на самом деле сделать очень легко, потому что смотрите, я вам рассказывала про цикл. У нас Янское дерево – Инское дерево. После Инского дерева всегда идет Янский огонь. После Янского огня всегда идет Инский огонь. После Инского огня всегда идет Янская земля и так далее. Да? То есть дошли, дошли и опять цикл начинается небесных столпов заново. Дошли, дошли и опять цикл столпов заново. То есть вы все это можете расписать и вам эта табличка не нужна. То же самое с года. У нас идет крыса, бык, тигр, кролик. То есть следующий год, я вам говорила, да, это у нас будет дракон. Идем, идем, идем, идем. И опять крыса, бык. Мы опять идем, идем, идем. То есть свинья и опять крыса, бык. Свинья и опять крыса, бык, да. То есть вот такой цикл вы можете абсолютно самостоятельно расписать. Он начинается всегда с дзя то есть с дерева, ян и крысы. И я вам советую действительно сесть и расписать это все, потому что вы так быстрее освоите. То есть учить иероглифы не нужно. У вас есть табличка выше порядка расположение иероглифов вы просто садитесь и перерисовывайте и я вас уверяю если вы так сделаете то уже после этого урока вы будете различать иероглифы очень хорошо Итак, ну давайте вот посмотрим на примере мужчина родился в янске год, вот, то есть толпы идут в рост столпы идут в Вперёд. Вот он, Янский год. То есть мужчина родился в прошлом году. Ну вот у кого-то родился сын, да, в 2022 году. Это Янский год. Тигр, Янский год. У вас выше подсказочки есть. Почему? Ну какие янские, какие инские, я все вам расписала в самом начале. Если мальчик родился в Инский год, то есть в год Кролика, да, у нас сейчас год кролика, то, соответственно, это инский год, и тогда столпы будут убывать. То есть мы будем смотреть ход назад. Но здесь есть нюансы. Мы смотрим погоду, только полярность, чтобы понять движение. Все. То есть вперед-назад, по циклу вперед-назад. Но нам нужен месяц рождения. Месяц рождения нам нужен для того, чтобы его найти в цикле дзядзы, вот он, и отталкиваясь от него именно от месяца, а не от года, вы расписываете такты. То есть каждые 10 лет у человека вот у него первый такт, вот у него второй такт так как столпы идут вперед. То есть, если бы это была женщина, которая родилась в Янский год, то первый такт был бы этот, второй этот, третий этот. Ну, либо мужчина в Инский год. да, Мы бы пошли назад, либо в сторону убывания. То есть, запоминайте, как вам легче убывание, либо назад. Либо возрастание, либо вперед. Надеюсь, на этом моменте все понятно. Если не понятно, то вам желательно пересмотреть еще раз, но уже делая это. Потому что сейчас, скорее всего, у вас в голове каша и абракадабра. Пока вы самостоятельно не сядете, не сделаете с моими подсказками, будет каша. Итак, наша задача расписать циклы вперед. И я уже это сделала, чтобы мы с вами не отвлекались. Но есть еще один нюанс китайцам, расписывая циклы не вот так, то есть нам было бы удобно вот этот вот первый цикл написать здесь, второй этот цикл написать здесь, но нет. Мы пишем справа налево. То есть, смотрите, это я перенесла сюда, потому что мы же вперед идем. Это я перенесла сюда. Следующий цикл сюда. Вот этот цикл сюда. Этот сюда. И вот этот вы переносите сюда. И так далее. Есть еще важная тема. Нам нужно понять, когда же. Происходит начало такта. Если вы думаете, что человек родился, там, допустим, в 1953 году, и сразу с этого года у него начинаются взрослые такты, то нет. Сначала идут детские такты. Мы их разбирать не будем. Мы поговорим о взрослых тактах. И взрослые такты могут начаться через год, через два, через три, через четыре и так далее. И нам нужно понять... Когда, на какой момент нужно эти такты ставить. Здесь тоже есть правило. Для женщин, если она рождена в инский год, мы опять смотрим год, то считаем уже от дня рождения, то есть уже не год, не месяц, а день рождения мы берем и до последнего дня текущего месяца, внимание, вперед. Если Янский год, то назад. Что я имею в виду? Если женщина родилась в Инский год, ну, допустим, вот этот год у нас 2023, то есть это Инский год, значит мы считаем вперед. И допустим, она родилась, ну пусть 7.05. 7.05. То есть мы берем 8.05, то есть мы идем вперед, 9.05 и так далее, пока не закончится этот данный месяц. Если назад, то мы тогда отчитываем назад 7.05, 6.05, 5.05, 4 и так до предыдущего месяца. Как это выглядит реально, потому что мы не забываем о том, что месяцы у нас не первого числа в китайской календаре начинаются. Ну, правила для мужчин вы почитайте, тут все наоборот. Тот же самый отчет берется, но только наоборот. И вот давайте рассмотрим на реальном примере. Итак, мужчина родился... 5-10.22. Как строить карту, я рассказывала в прошлом видео, поэтому сейчас очень быстро только пробежимся. 22 год мы Рен на Тигре переносим сюда, да, потому что у нас здесь всегда год первый. Следующее, нам нужно посмотреть 10 месяц, октябрь, да, нам нужно месяц поставить. Давайте посмотрим в календаре 5-10, где у нас вот оно 5-10. Но дело в том, что у нас октябрь начинается с 8-го, 10 То есть мы не можем вот эту часть взять. Мы берем вот эту. И вот вы видите, вот они здесь, эти иероглифы месяца. Для тех, кто не понимает, о чем я сейчас говорю, пожалуйста, пересмотрите предыдущее видео. Там подробно я с примерами все рассказала, почему именно так, а не иначе. И переносим день. Здесь вот, видите, Синь на кролике, вот он, синь на кролике. Все, карту мы быстренько построили. Но нам нужно теперь посчитать дни, начиная от дня его рождения до последнего дня текущего месяца рождения. То есть текущего именно вот этого. И мы смотрим, давайте, 5-10, это первый день. Ну, давайте другой фломастер возьмем. Это первый день, шестое десятое, второй, седьмое десятое, третий. Все, текущий месяц 8-10 у нас уже все, его нет, потому что 8-10 у нас наступает новый месяц. Итак, мы шли вперед, потому что мужчина родился. Давайте посмотрим подсказку. Мужчина родился. Вьянский год. Вьянский год. Считаем дни от начала дня, так, а я здесь не написала, к сожалению, да, вперед или назад. Ну, ничего страшного, я вам сейчас расскажу, а вы у себя как раз тогда запишите. Итак, мужчина родился в Янский год. Значит, вы считаете от начала дня его рождения. До последнего дня текущего месяца рождения. Вперед. Это что касается Янского года. Вперед. И мужчина родился в Иинский год. Вот себе как раз вы распечатаете и допишите. И так легче Запомните. И мужчина родился в инский год, считаем от дня его рождения до первого дня текущего месяца рождения, но уже назад. Сейчас я еще проверю для женщин. Да, для женщины я написала, но о мужчинах я нечаянно забыла. Надеюсь, мужчины на меня не обидятся. Итак, мы выяснили, чтобы нам начать разбираться, да, вот с какого года у нас толпы и удачи. Мы выяснили, у нас мужчина родился В год тигра. Тигр это янский год. И в янский год мы считаем вперед. Если бы он родился, ну, допустим, это календарь на год кролика, и он родился то же самое там 5-10, но мы бы считали назад. То есть первый день, второй день третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, дальше там был бы одиннадцатый, то есть пока бы мы не дошли уже до предыдущего месяца. То есть это у нас сейчас так хорошо в примере получилось, что только три дня, а на самом деле там может быть и двадцать дней, к примеру. То есть это, это нормально, если у вас так получится, да, то есть, допустим, там двадцать дней. Следующий этап. Мы делим любое получившееся число на 3. В нашем случае 3 дня мы делим 3 на 3, получаем 1. Но может быть так, что у вас будет вот те же самые 20 дней. 20 дней мы тоже делим на 3. И у нас получается 6,6. Вот вам нужно округлить тогда в этом случае до целого числа. И вот это получившееся число вы прибавляете к году рождения человека. В нашем случае год рождения 22 мы получили 1. 22 плюс 1 мы получаем 23. То есть его такты начнутся с 23 года. И вот все то, что вот до этого у нас была вот такая табличка. И теперь мы расписываем года 23. Так-то идут каждые 10 лет. 33, 43, 53. Все, у вас все готово. Вы все расписали. На самом деле это делается минут за 10. Это я так говорю уже больше 20 минут, но это делается очень быстро. Ну давайте посмотрим, вот я построила карту на 5, 10, 22, Там уже допустим сайт Медли, вы можете любой другой взять. Вот они, ну мы строили без часа, Сейчас уже не будем сюда лезть. Вообще час нужен для того, чтобы точно определить день. Почему так, я рассказывала опять-таки в предыдущем видео. Ну, вот мы построили на 5, 10, 22, то есть если человек там днем, вечером родился, можно даже не заморачиваться тогда по поводу часа. Построили, вот они у нас есть, вот они есть, так тоже рассчитаны, но давайте посмотрим, правильно ли мы, ну проверим сами себя, да, допустим. А может быть мы проверяем калькулятор. Кстати, я видела калькуляторы, где есть ошибки. Мы видим здесь то же самое. Вот он столб года, вот он такой же. Мы видим столб месяца, вот он такой же. И мы видим столб дня, да? все то же самое. То есть у нас все совпало. Отлично. И здесь я прям подставила, да, чтобы было удобно проверять. Ой. Чтобы было удобно проверять. Вот он, 23 год. Мы тоже написали 23. Те же самые иероглифы. 33 год, те же самые иероглифы. 43-й год. Видите, мы все заставили. У нас все получилось. И я вам, повторюсь, я вам советую построить такты самостоятельно. Возьмите просто свою карту. Возьмите карту там, своего ребенка, допустим. Ну, или мужа, или друга, или подруги. У кого-кто, кого вы захотите самостоятельно прошерстить, да, простроить самостоятельно. Это вам в первую очередь даст Легкое узнавание иероглифов, то есть их не надо будет вам учить, их не надо будет вам заучивать. Вы просто будете уже понимать, где и что и какой иероглиф. Это вам поможет лучше познакомиться вообще с системой расчетов, системой базы. И более того, я, ну, наверное, это как-то высокопарно прозвучит или слишком эзотерично, но вы включитесь в эту энергию, вы включитесь в эту систему и дальнейшие уроки у вас будут проходить более ярко и более понятно это я вам гарантирую а на этом я с вами прощаюсь пожалуйста ставьте лайки если что-то не получается ну, не лайки палец наверх да если что-то не получается вы можете написать мне вконтакте можете написать в телеге либо здесь в комментариях я все э, читаю и если нужно будет я досниму тогда какое-то уточняющее видео